Приветствую вас дорогие друзья, с вами Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня говорим об индексе Dow Jones, стоит ли на него обращать внимание, какие у него есть особенности и недостатки. И перед тем, как мы начнем, я бы хотел вас по традиции уже пригласить в свой телеграм-канал. Телеграм посвящен инвестициям, в основном фондовому рынку. Если вы интересуетесь данной темой, то данный телеграм-канал вам тоже будет интересен. Подписывайтесь. Жду вас здесь. Ну и относительно индекса Dow Jones нужно понимать то, что это рыночный индекс крупнейших публично торгуемых компаний Америки. Но, к сожалению, он не лишен определенных недостатков. Давайте разберемся. Есть несколько критерий и нужно их прекрасно понимать, если вы интересуетесь инвестициями. Итак, в составе индекса всего 30 компаний. Dow Jones не дает представления даже об одном проценте фондового рынка США. Я думаю, что для вас это будет новая информация. Конкретных правил включения в индекс Dow Jones не существует. Он рассчитывается путем сложения стоимости одной акции каждой из 30 компаний и последующего деления полученной суммы на так называемый делитель Dow. Что это за делитель, никто, кстати, не знает. Данный делитель предназначен для исключения влияния на индекс дробления акций, то есть сплитов. Индекс Dow Jones это единственный американский индекс, взвешенный по цене. Акции с более низкой ценой имеют гораздо меньший вес, чем акции с более высокой ценой. В итоге, к примеру, акция с ценой в 100$ долларов будет иметь в 5 раз большее влияние на индекс, чем акция ценой в 20 долларов, даже если последняя имеет рыночную капитализацию в 10 раз больше. Если индекс будет состоять из двух акций по 20 долларов и 70 долларов, то самая дорогая акция составит 70% от общей стоимости всех акций в индексе. Повышение цены этой акции на 10% окажет огромное влияние на весь Индекс. Можно подвести итог из всего вышесказанного, то что Dow Jones не дает даже общего представления о состоянии фондового рынка, поэтому относитесь к нему с недоверием. Вот такое сегодня коротенькое информационное видео. Если оно было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Ну, а я рекомендую вам посмотреть видео о какие проблемы существуют у нас с уплатой налога в, в Украине на инвестиции и также видео о том, как инвестировать в Китай. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.